Всем привет! Привет, дорогие наши зрители! С вами Михаил и Лилия. И мы хотим сегодня показать вам нашу новую кухню, и нам нужен будет ваш совет. Очень важно, да. Потому что мы в растерянности. Ну, мы сейчас обо всем поподробнее расскажем. И расскажем как раз, почему мы выбрали те или иные моменты в кухне, поделимся своими секретами, лайфхаками, которые мы нашли у других дизайнеров, до которых мы сами доросли, додумались. И надеюсь, вам будет полезно это видео. Угу, поехали! Поехали! А Итак, а. что мы имеем? Я здесь. Слушай, давай как разрезают обычно красную ленточку, а мы сорвем пленочку. Да, у нас на микроволновке еще пленка, давай начнем с этого. И такой торжественный момент. Та-та-та-та! <г gospel> да, как приятно, подержи-ка это микрофон. А -а, о -о -о, слышь, похоже на то, как маску, пленку снимаешь с лица. И тут тоже самое. О -о -о -о, как, аж мурашки. Классно. М -м, какая красавица. Так, что-то я задела, отменила. Итак, время 12.08. Итак, давайте по порядку рассказываем. Так, ну что, начнем с этого шкафа давай с этого угла у нас получилось здесь мы сделали специально глубокую нишу в которую утопили холодильник и так как у нас холодильник не встроенный дело в том что встроенные холодильники очень маленькие а мы купили большой крутой классный холодильник там просто вот, ну вот все помещается я настолько им довольна вот посмотрите вот эта фирма классная Миш, покажи поближе и очень рекомендуем просто замечательный холодильник покажешь Холодильник. Ну покажи, ну, все же хотят. Тут, тут все битком. Холодильник высотой 190 и шириной 70. Из-за ширины, вернемся глубина вам, вообще вам чуть-чуть попозже, из-за ширины у нас изменилась немного концепция кухни. Угу. Ну и там морозилка шикарная, морозилка. очень много помешает. Итак, первый большой пенал, здесь у нас микроволновка и духовой шкаф. Микроволновку мы, в общем-то, не брали какую-то супер навороченную, мы взяли самую простую, потому что я пользуюсь в микроволновке только двумя функциями. Это разогрев и разморозка. Хотя здесь все, всего очень много и может быть что-то и будем делать, но Есть я не люблю, не люблю готовить микроволновки, на самом деле я больше люблю духовой шкаф. И Шкаф у нас просто изумительный. вопрос по поводу микроволновок встраиваемых. Мы с кухонщиками, мастерами крутили, вертели ее. Рядом была у нас обычная микроволновка. Но никак не поймем, в чем разница между встраиваемой микроволновкой и обычной. Вроде все то же самое. Тот же корпус, те же технические характеристики. Вот дополнительно идет рамка черная. И все. И, и все. А разница... В цене? в цене в три раза дороже. Вот такая вот. И это одна из бюджетных моделей. Она нам с учетом всех скидок вышла 13,5 тысяч рублей. Угу. Вот это да. Ну так она классная у нее да. Внутри были уже а, такая подставка. вот это не удорожает купили. в три раза ну, да. обычную а обычная классная да. микроволновка, супер. А вот духовой шкаф мне очень нравится. А теперь расскажи, как ты этот духовой шкаф чуть не там, не выкинула. Ничего я не, не выкидывала. Я Когда не... я сказал Лиле, что придет, пришло, пришел духовой шкаф фирмы «Горение». Она с ужасом, чуть ли не с криками. Неправда. Неправда. Она перепутала с «Гефестом» и сказала, что за «Г» ты мне купил. А теперь рассказывай про духовой шкаф. Я очень рекомендую именно электрические духовые шкафы брать. Видите, мы им пользуемся, надо его помыть маленький такой же чумазенький. Есть э, телескопические направляющие, где все ездит, шкаф электрический с сенсорными всеми кнопками, куча программ, очень интересные, кстати, программы. Выбираем, наиболее часто пользуемся режимом пицца, просто пицца получается очень вкусная, идеальная. Выпечка, все Выпечка, блюда да. очень вкусные, все классно пропекается, румяная ровная корочка, ничего не пригорает, и это мне так нравится, просто супер. Ну и давай сразу посмотрим внизу, Конечно. здесь у нас есть ящик глубокий с... Тут сковородки, кастрюли, онковщик Ну то есть у меня здесь все поместилось. Ну, пока еще до да. порядка далеко. Да, мы еще не разобрали кухню, мы просто попихали все как попало. Ну вот так вышло. И здесь большой пенал. Заходи сюда. Нажали, открылось. И тут тоже пока еще пусто. И даже Это еще. Потолка. Да. Все будет расставлено. Ну, а теперь момент, который у нас э, недоделан в кухне по причине ошибки мастеров. Вот этой щели быть не должно. То да. есть 10 сантиметров куда-то мастера потеряли. Деньги, потеряли да. ну, ничего Поэтому страшного. Сейчас, да, ничего страшного. Мы, они заказали новые фасады. Ящик Оп. переделается. И тут тоже и здесь огромный То есть Естественно, здесь необходимо будет ставить стремянку, лестницу какую-то. И там будут храниться такие менее используемые вещи. Ага. Ну, чтобы пустоты над холодильником не было. Вот так. Вот. А теперь давайте раз с холодильника, с этой зоны начали, угу. расскажем. Расскажем, что нам натворил холодильник широкий. Как я говорил, мы изначально хотели на 60 сантиметров, но не удержались. Классный просто выбрали. Да, соблазн был велик. И взяли с огромной скидкой. Он стоил 70 тысяч. А с учетом всех наших скидок и бонусов он вышел нам в 32. И взяли его. А теперь, что мы имеем? Вот тут у нас получился перепад. И Миша придумал... Здесь у нас должно было быть все вровень. Как, То у, есть вот так вот, да, как у Миши стен. Голустяна, вровень выпирает теперь у нас наша раса. Ничего страшного. Мы долго думали, всевозможные варианты сюда также придумывали, как быть и что сделать. Да, Если нарастить также фасадом, который у нас на кухне все есть, беленьким. Это, кстати, ЛДСП или МДФ, я забыл, как он называется. То есть обычная не фасадная часть. Если делать фасадную, то стоимость вот этой стенки вышла превысила 20 тысяч рублей в, в процессе расчетов. После этого мы расчеты все с мастером закончили. Говорим, это не вариант. В итоге я придумал. Есть декоративные рейки. Делаются. Мы хотим сделать декоративные рейки. Сюда толщиной чуть больше. Здесь толщиной чуть меньше, чтобы финишная толщина была одинаковая. И, э, рейки под дерево. Рейки под дерево, да, из дерева, под дерево. Мы их покра, закажем лак в цвет столешницы, покрасим. И здесь аккуратненько вот так вот будут идти рейки, uh -huh. которые нам добавят дерево в наш интерьер и выпрямят здесь вот это вот... вот Выбирание. Так, а здесь у нас барная стойка. Ну, рейки мы сделаем только, когда нам заменят вот этот вот шкафчик. Потому что пенал чуть-чуть можно будет сдвигать. Поэтому ждем. Где-то через месяц угу. у нас все Так, будет здесь сделано. барная стойка. Надо два стульчика мы потом приобретем. Поставим два стульчика. Будем сидеть тут, пить кофеечек. И ну, цветок тоже уберется. Вот такая вот красота. Ну, такое будет место для общения, чтобы не за стол. Угу. А здесь да. И, что еще и удобно? одновременно она у нас закрывает да. так как частично. Занирует, да, частично кухню да. закрывает. Гостиник. Вот можно даже а, показать, как иду, это. Иду, иду. Ну как-то так. И угу. не видно. То есть здесь стол, где мы кушаем, а, здесь зона кухни. Мы так. Пошли в зону кухни. Так. И что да. интересно, смотрите, столешница широкая. Здесь мы оставили нишу для ног. 60 Задвигать, да. А внутри здесь мы сделали полочки, куда вот просто будут выставляться фужерочки. Но ну, беспорядок пока не обращайте внимания. Все это еще... Ну, надо долго продумывать все тщательно. Нет, наводить. На самом деле просто еще не было времени, чтобы навести порядок. Вот, да, но... кухню буквально на днях только собрали. Ну, третий день. Вот, потом идет, значит, здесь у нас... Плита индукционная, над ней уже повесили вытяжку, но пока она еще не работает на гофру. А в вытяжке мы столкнулись с проблемой, но в принципе я был к этому готов. За высокие потолки нужно чем-то расплачиваться. Ага. И мы расплачиваемся это как раз вот вытяжкой. Изначально, я тоже сейчас все это расскажу, будет вам всем в процессе, может быть, кто-то столкнется, обязательно столкнется с ремонтами, будет очень полезно. Я допустил ошибку, но я не знал по, своей, по своему опыту, не сталкивался еще с этим. Я вывел вытяжку в, с потолка, да, сверху. Ну, то есть, как в принципе, оно и везде всегда делается. При высоких потолках нужно было сделать вытяжку с потолка, проштробить стену, вывести в стену. И где-нибудь там Пониже, вот до такой высоты, да, из стены она вышла бы. И сразу вытяжка соединялась бы с пластиковым, этим, mm -hmm. с пластиковым каналом, вентканалом, Но этого не сделано. И, соответственно, у нас те кораба, которые идут в комплекте с вытяжкой, они Кратышки. не достают до потолка. Да. Поэтому решение здесь одно – заказывать на заказ из железо из оцинкованного там из там всевозможных других листов на заказ гнуть и сюда уже красить и устанавливать Цель, mm -hmm. цельный короб mm -hmm. вытяжка у нас на 900 решили взять такую большую очень классная кстати, вытяжка бесшумная хар, такая. да бесшумная очень мощная там на тысячу с лишним кубов мощность у нее вот эта вот середина она сейчас не подключена, середина вот, ну, при включении откидывается, угу. и она работает. Вообще красавица, с подсветочкой? Духовой шоуид, индукционная панель «Электролюкс». Это первый опыт наш был использование электрических и в том числе индукционных плит. Нам очень понравилось. Отличие... Она волшебная, вот просто волшебная. На ней готовить одно удовольствие. Самое главное, я могу тут положить телефон, тут готовить. Если что-то у меня убежало, я просто тряпочкой протираю. Она не горячая, ничего не пригорает. Уходи, а если что-то убежало, она начинает пищать, истерить и да. отключиться. То есть здесь не будет такого, как, например, с газовыми а у вас убежал? Да, есть газовые Плиты, у которых есть газ-контроль, они отключатся. Но не у всех такая функция есть. А здесь плита просто-напросто отключится. Uh -huh. Интересный момент индукционных плит. Я тоже все расскажу лучше. Пускай uh -huh. будет эта информация. Допустим, берем большую комфорку и ставим на нее какую-нибудь маленькую там, турку или маленький ковшик, кастрюльку с пятном нагрева, допустим, вот таким. Комфорка будет греться именно та площадь, которая закрывается посудой то есть не вся целиком то ну, настолько... а по моему опыту лучше для маленьких кастрюлек использовать маленькие вот эти ну, специальные... я говорю а по, по поводу вот возможности индукционной да. плиты кот, от, от, от нее нет <с freshmen> такого жара как от газовой то есть вы готовите у газовой много Особенно тепла да, много кайфу. тепла уходит во внешнюю среду и вокруг здесь этого нет поэтому вытяжку повесили низ на высоте 50 сантиметров для индукционных электрических плит так рекомендуется угу. ну что, поехали да. дальше ну, да ну тут у нас ящики они тоже вот кстати у нас вышла такая ситуация давай я расскажу. Давай, миша рассказывай. это уже второе вторая сушка и она нам не нравится ее заменят и в среду привезут уже через день третью сушку угу. что в этой сушке не так ну, мы можем посмотреть по количеству стаканов, которые здесь помещаются. Пять всего лишь. И они плохо стоят, некрасиво. Тарелки чуть-чуть вот, помещаются, остальные здесь невозможно поставить. Они проваливаются или не стоят. То есть сушка нам не понравилась. Не да. Да. Поэтому ждем в среду третью сушку уже. Угу. Кстати, вся фурнитура Блюм, все с доводчиками. Угу. Фасады у нас крашеные, бел, матовые, белые матовые. Да. Ручки специальные такие, так как у нас была привязка к посудомоечной машине, мы ага. до нее дойдем. И к окну у нас нельзя было сделать ручки ГОЛО, которые идут у нас в фасаде, над фасадом. Они потому что увеличивают на 5 сантиметров высоту столешницы. Угу. А у нас привязка к окну 5 сантиметров нам бы не дали открыть окно. Поэтому сделали вот такие вот ручки. Ну, кстати, мне они очень нравятся. Они удобные, ну, незаметные. Еще один ящик большой. Ящики на 800. Дальше показывай. Так, здесь ящик такой хитрой. Вилки-ложки. Потом мы нажали, отодвигаем. А здесь тоже пока что. Вот специи я закидала, мелкие тарелочки. Да, до да ну, порядка еще далеко. Ничего-ничего, разберем. Все сделаем. И вот да, здесь, обратите внимание, какая есть. Вот так они двигаются вместе. Стоит нажать на кнопочку. Вот на кнопочке. Давай нажим. Да, Но не ты не удобно, туда давишь. Неудобно. Вот она. И все. Она очень просто раз закрепилась. Класс. Ну и внизу тоже такой же ящик большой. Тогда... Все, здесь под, пока ничего нет. Так, дальше. Очень круто, мне нравится наша столешница. Покажи, как красиво сделали вот этот соединительный шов. Он просто такой идеальный, вообще незаметный. То есть никаких планок декоративных, алюминиевых, тому подобное. Вот фигурный такой шов. Выпил. Просто идеальный шовчик. С герметиком прошлись. И огромная столешница вместе с подоконником. Я даже не знаю, сколько здесь расстояние Миша. Ты не мерил? Столешницу мы заказывали на заказ на заводе. Такой ширины mm -hmm. ждали практически два месяца. И мы этого дождались, и ни капли не жалеем. Такая mm -hmm. столешница. Mm -hmm. Ну, давай расскажем сразу. Здесь у нас... Давай, по низу uh, пойдем. Низу, ну, здесь давай. у нас просто угловой э, шкафчик. Две полки. Мы не стали делать никакую дополнительную фурнитуру, которые здесь, допустим, полочки выдвигающиеся, задвигающиеся. Во-первых, они стоят очень дорого, очень. Во-вторых, они э, все-таки полезное пространство, полезную площадь. Э, съедают. Где-то в половину, да, ну примерно в половину на, это съедают. На треть точно съедают. Угу. Соответственно, здесь у нас будут стоять какие-нибудь малоиспользуемые вещи. Снизу там всякие кухонные гаджеты, э, которые будут использоваться угу. не так часто. Здесь у нас идет дальше посудомоечная машина. Это просто фантастика. Да по, по, по сравнению, да, по сравнению с тем, как мы жили в квартире и постоянно каждый из нас, кто-то по очереди, мыл горы посуды. Вчера, например, у нас были друзья. 8 человек, не считая детей. А детей еще куча? Да, еще детей. Мы, они все ушли, мы просто закинули, постирали. Утром, утром, встали, утром чистая, чистая посуда. посуда. Mm -hmm. Да, вообще здорово. Да. А, ну, а здесь понятно мусорка. И а кстати, здесь... чтобы не стояла здесь куча всяких. Сейчас мы до этого дойдем. дойдем. Да, сейчас мы до этого дойдем. дойдем. Мойка у нас каменная, ну искусственный камень, Черный. черная с белыми вкраплениями. Такой же черный с белыми вкраплениями кран Кайзер пять лет гарантия. А Если тут, кстати... ссылка нужна будет скину. Это фильтр. Кран мы взяли двойной, он же холодная горячая вода и на фильтр, чтобы у нас есть фильтр под мойкой трехступенчатый. Уже, наверное, лет 10 мы как пьем воду только из-под фильтра, а другую вообще она невкусная, не пьем. Соответственно, в своем доме мы тоже сразу первым делом поставили фильтр. Чтобы не ставить дополнительный экраник, который идет у фильтра, мы поставили вот такой экран, дабы минимизировать захламление Mm -hmm. Соответственно, из, из этих соображений мы не поставили дозатор для моющего средства. У нас в квартире был дозатор для моющего средства. Mm -hmm. Он был в стороне, допустим, здесь. Такая вот ну, пика с власти. штырем. А сам, сама емкость с моющим средством скрывалась под столешницей. И просто нажимаешь, и она здесь э, выдает нам на губку моющее средство. Mm -hmm. Так как у нас теперь есть посудомоечная машина, mm -hmm. соответственно, посуду мы моем, там, что-нибудь огромное mm -hmm. или, что нужно очень-очень очень быстро, да. да, крайне редко. И, соответственно, зачем здесь Дозатор. Соответственно, тоже мы его не чтобы ставили. Чтобы не захламлялось ставить. ничего. Да. Так хотелось этого пространства, чистоты, чтобы не было ничего лишнего. Просто чисто красиво. Это прям моя мечта. Поэтому я сделала такой подносик. и Он на Он тоже стоит... будет переделан. Да, Это временный да. вариант. Ну, как бы пока поставилась. там будет у нас мыло, губка, тряпочка, да. То есть, когда мы просто подняли, достали, все сделали, помыли, угу. убрали. Все. Это случается в лучшем случае один раз в день. Угу. Да. И теперь вопрос. Дошли до самого... Дошли до самого главного, да. Да, да. больная у тема. Нас... Еще раз обзор. Угу. А у нас, так как нет верхних шкафов, подразумевается, что фартук будет начинаться здесь от пола до потолка, здесь вот так идти, угу, идти, угу. идти, идёт, идти, идёт, здесь идёт. идти, идти, идти, до барной И стойки. До барной стойки. Может быть, на барную чуть-чуть захватит, нет. может быть, нет. Мы пока еще думаем. То есть, вот это вот все у нас будет закладываться плиткой. По крайней мере, мы так и планировали. Плитку мы изначально искали, нашли даже интересные моменты. Хотели как шестиугольная под соты выбрать. Даже не, потол не до потолка, а как-то вот такой рваный край. У -у -у. Она будет играть здесь от пола начинаться. Может быть, здесь до потолка. И а здесь плавно на понижение, чем-нибудь такое. Что-то нас потом остановило от этой шестигранной плитки. Мы нашли плитку. Да, мы хотели, кстати, ее комбинировать, например, белую с, и с плитку под дерево, но мы не нашли красивую да, плитку. не было плитки под чтобы, дерево. Чтобы вот, она подошла под столешницу. Были все какие-то такие песчаные. Да, хотели еще черную рыжего. смотрели. Может, надо ну, серую что смотрели? Что-то вот у нас с шестигранной не, уд... не сложилось. Нашли в Леруа декоративную плитку. Называется «Лондон Brick. Ссылку тоже скину, покажу. Мы три раза ездили в Леруа, просто так. И ездили с образцом столешки, все сверяли. Вроде все понравилось. Классно ездили, сочетается. купили ее. Да, классно сочетается. Вчера съездили, взяли три упаковки. А здесь у нас необходимо порядка 10 квадратов плитки. Съездили вчера, взяли три упаковки по акции, по проекту семьи Леруа Мерлен мы их взяли бесплатно клей взяли плиточный, все проверили в магазине все отлично отбитых никаких нету приехали домой положили вот буквально 5 плиток посмотреть как это все будет в интерьере и задумались. Кажется, будет мрачновато вот, вот. и вот представили даже в фотошопе быстренько накидал Покажи. я так конечно покажу вставлю mm -hmm. вот здесь фотография будет Учитывая, что она от пола до потолка, и во здесь? всем нашем белом интерьере угу. она будет выглядеть как-то мрачно. И это подтвердили нам наши друзья, которые были вчера в гостях угу. и говорят, что, ребят, если плитку, то только какую-нибудь белую. Как, например, я кирпичики делал угу. вот здесь. Это, собственно, дело сделано было. Либо что-то другое, но не эту. Поэтому сейчас поеду ее возвращать, наверное. В принципе, купить ее недолго, в случае, если мы опять что-то придумаем, придумаем с этой плиткой. Но вот с фартуком опять у нас вопрос открыт. Угу. Так что если у вас есть какие-то идеи или рекомендации может быть да промелькнуло какое-нибудь видение я например что я хочу я хочу здесь нарисовать что-то даже фотки приложу я уже полазила в интернете как знаете я люблю рисовать на стенах я хочу что-то нарисовать а сюда заказать прозрачное стекло и закрепить его на большие такие вот ну красивые клепки чтобы легко было помыть а за стеклом будет белая стена то есть покрасить хорошей краской мой вот и будут рисуночки тут тут полочки тут повесить одну полочку другую можно это сделать это для подсветки да потому здесь подсветочка будет там будут еще розетки и выключатель как раз этой подсветки вот так что как вам моя идея поддерживаете или что-то свое предложите будем очень рады обратной связи я в общем-то все да мы прислушаемся ко всем советам Будем очень рады вашим всем рекомендациям, потому что наша фантазия истекает. Ага. Уже все перепробовали, надо снова тратить время, искать все в интернете, смотреть обзоры всевозможных рекомендаций дизайнеров, чтобы что-то придумать. Угу. Ну что, прощаемся? Обзор всего остального как-нибудь запишем потом. У нас появился новый диван, и про него у нас есть отдельная история, как мы его выбирали. Какой по счету это диван уже здесь, мы скоро это запишем. Ага, все, спасибо вам огромное. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. подписывайтесь на наш канал, давайте дружить. Надеемся, дальше будет еще интересней. Все, пока-пока.